реставрация у цирка и так называемый аллеи роз вот это сейчас аллея роз она касса марафон Тут раньше которые были пошла и вот туда все делают здесь видите все убирают и вот цирк впереди у цирка тоже видите уже работы ведутся так то на сегодня вот так вот. Ждем, что сделают. Позже еще сделаю видео.